Всем привет, братишки! Сегодня мы проверим, что будет, если взорвать Спанч Боба. Давайте без лишних слов приступим. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу!